Всем привет, ребята! С вами я, Супер Про, и я вас предупреждаю о том, что сейчас будет стрим, потому что, как я обещал, на после вот ста подписчиков, пока идет лето, я буду стараться чаще выпускать стримы, поэтому готовим попкорн, вкусняшки, там воду, чай еще еще только угодно, что вы вообще хотите. Да, э, ну и до встречи на стриме, ребята. заходимся на стрим.